Да я покидаю, покидаю, покидаю я станцию Тут видишь, он оружие летает Это, кстати, я убил э, этого хера Чтобы он меня, собственно, не мешал Потому что он зараза Рельсотрон Ой, рельсотрон Здрасте, приехали А, все, я понял <свист> так, давай, так. Тихонечко. Тихонечко. Меня нет. Покажи, пожалуйста, правую руку. <свист> Блять, он ебаный волшебник! Он ебаный волшебник! Блять! Мы на волшебнику Так, чужой, давай! Уходи отсюда! Ушел отсюда у шлепок! Давай, топай! Вот туда, давай! Уходи отсюда! Уходи! Ушел! Пройдите в назначенный вам Ушел! Ушел Ты охерел? Ты уйдешь сегодня? Так, я сейчас выйду Я сейчас сяду за руль А ты вылетишь отсюда Так, 1, 9, 8, 4 1, 9, 8, 4, -9 -8, -4. -9 8, 4 Он вышел, он вышел, он вышел Возьми Пошел нахер, слышь Меня тут нет Да пошел ты к черту это читерство. Зуди! Ты видел? А, все, смерть. Ладно. Почему-то вечно в этих сценах звук остается. Меня это немножко раздражает. Опа, видал? Вот это фокус. А теперь я Нео. Я теперь знаю код 1984. И это хорошо. Ты не только слеп, ты и глух. Нет, он очень хорошо слышит, но он очень плохо видит. Ты не видишь меня. Нет, ты не видишь меня. Нет. Тихо, тихо, тихо, тихо. А лошара? Лошара. Чушок. Тихо! Не высовывайся. Ты? Да как? Ты скажешь мне, пожалуйста, как это происходит? Почему это так происходит? Ты не скажешь мне? Необходим код. Я его знаю, но я не могу его вести. Классно. Ну так оно, в принципе, и бывает. Давай, давай, давай. Я все сделал по красоте. Все вроде бы сделал. Спасибо за клей. Спасибо. А <Elori> а try. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Призадитесь, пожалуйста. Спасибо. Патроны это отлично. Правда, патроны не не не не не огни, не, что? К не огнемету, вот, сказал. Я в окопах сидел, бляха, три часа, три часа в окопах сидел, ждал, пока он уйдет. Так, огнемет, огнемет спасет меня на один раз, на один раз. Сохранялка, сохранялка, пожалуйста, пожалуйста. Впусти! Впусти! Тварь. Пусти меня! Сохранится, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, сохраниться надо, пожалуйста. Сохраниться, сохраниться, сохраниться Сохраниться, сохранится, сохранится. Дай мне сохраниться, сохраниться, боже! Слава Богу! Так, там лутец я видел. Вот он. Есть бой! Они его просто отпугивают. Они его очень хорошо отпугивают, эти коктейли Молотова. Так, есть, мы сохранили. Так, я, я знаю, я помню с прошлого раза. Тут небезопасно. Лучше, лучше. Ты возьмешь? Спасибо. Лучше, лучше держать огнемет на паготове. Да-да-да-да. Да покидаю я. Ты видишь, тут проблемы. Найти другой вход в космопорт. Другой-то какой? Так, тихонько. Чё там лицехват? Я вот как знал? Видеосъемка запрещена. Камеру вырубай. Генератор работает. Какой? А и чё? А мне надо? Что мне надо? Что мне надо сделать? А, вот это, вижу. Нормально, нормально. Комната отдыха. Не прикинь, вот так идти. И так, вот так, вот так, и вот так, и сюда куда-то надо, да? Бля, ну конечно же, в этой игре. Конечно же, конечно же, конечно же, конечно же, конечно же. Конечно же. Тут таких простых путей нету. Слышь, что ты не идешь сюда? Ты не идешь сюда. Ты не идешь сюда. Ты не идешь сюда. Уровень стресса сто Не понял. Пристыковать туннель. <плесква> понял. И оказывается слепой. Ну конечно я слепой. Конечно мне надо туда в то в то комнату, там где я был. Вот сюда нам надо Я думал это проход куда-то туда. Ты охерел? так-то лучше. Ага, вот сюда мне надо. Ага. Использовать рычаг. Ну, это мы умеем. Чё ты? Чё ты как в первый раз? Запусти! Я же знал, я вот как прям... Генератор работает, видите ли? Генератор работает. Какой? Я вот, я вот тогда тыкался в этот генератор, вот тыкался я в этот генератор, и знаешь что он мне говорил? Генератор работает. И тогда я подумал, а может быть генератор херушки там работает? Ты представляешь как мне весело туда-сюда лазить? Сохранял, ж есть. Рядом враг, я поэтому игра и сохраняюсь, ты. Где ты, тварь? Так, ну это смерть. Это ладно. Ты сейчас опять вот это вычудишь, да? Может не надо? Может не надо? Мы чужой. Может не надо вот этот вот цирк, вот этот вот весь твой. Запустился! Ты да. это музяка! Хорошая музяка! да да да да да да да да слушаемся да да да да да да да да причаливай нам сюда конечно так чё поехали поехали а куда мы едем а у меня даже цель задания нет ну поехали да слышь это вы да, я, я пошел чё делать так привет а чё ты живой Иди ты нахер. Так, наша любимая... Оп. Ты видал с первого раза. С первого раза. Так, где оно? Восстановить подачу энергии, конечно. Что было бы все про... Когда это было, тут все просто. Где восстановить подачу энергии? Ахер его знает. Может где-то под, я не знаю. Я просто не вкурю. Тихо. Ты че, охеревший? Давай, лезь отсюда, назад. Давай, давай, быстрее. Вылазь, вылазь. Так, а это мы, наверное, запускаемся? Сист... Что, куда я попал? А, да? Хорошо. Слышишь, что Я прям как жопой чуял, что ты встанешь. Спать, Вася, спать. Идеально просто. Тут надо пораньше его, пораньше. Тут отлик, От, отлик. Так, прячусь. Каким образом мне это сделать, а? Ты умная. Активировать зажим, давай. Воу, Дерритор! что за пролаги? и готовы! Давай, я... какому? Игра, не надо, пожалуйста, так делать. Я не сохранился, пожалуйста. Не надо. Не надо мне вылетать там, все дела. Как обычно бывает с этой игрой, потому что она очень любит вылетать. Что-то что страшное происходит. Ааа! -а -а -а. Сезам, откройся. Ух! Ядрить, мотить! Ты чё меня так пуваешь? Пошел нахер в свою дыру! Эй! Бежи! Бежи! Форестгон! Ну ты тварь! Фух, я думаю нам еще примерно, примерно осталась серия! Открыть, серия. Это чё? Это чё такое? Это чёрная дыра? Что? Что это такое вот это вот что это такое поэтому все кто досмотрели до этого момента ставьте лайки подписывайтесь на мой канал ради смешного интересного прикольного классного страшного крутого контента но ну, а пока всем пока и удачи разумеется пока пойду я менять штаны наверно